Друзья, всем привет! В этом видео сегодня с вами поговорим о очередной игрушке, которая работает по системе Move to Earn, двигайся и Называется она Volken. Я все равно бегаю, к примеру, в Steppen, и если вы там много ходите или тоже бегаете в Steppen, рекомендую ее подключить. Она находится сейчас в бета-тестировании и все равно вы будете зарабатывать бесплатно шажки. А сейчас вот дальше я вам покажу, как вы бесплатно сможете прокачать там определенного аватара и превратить его в NFT-шку. Не сразу, позже, но все же это бесплатно. превратить его в NFT-шку и потом продать. Я думаю, это стоит сделать. Стоит позаморачиваться, потому что игрушка это собирает вокруг себя. Я смотрю, даже на таком плохом рынке много хайпа. Вот сейчас она будет выходить 13 числа, по-моему, завтра на лаунчпаде Bybit, там уже может сразу и листинг будет, ну на Bybit так точно, может там биржа Хобби подхватит, может там OKX и как ни крути, за это все время мы можем ходить, прокачивать своего персонажа, сейчас опять же таки покажу как и попробовать на выходе его продать, абсолютно не вложил ни копейки, именно я так собираюсь сделать, вы конечно можете влаживать в игру, если вы там, ну я вложился там, у меня есть Степан, Поэтому больше я не хочу там картинок покупать, вот Move to Earn для меня хватит там одной приложухи пока, плюс может там Step Up выйдет, я то что там что-то в бесплатных каких-то приколах и акциях участвую, но пока ничего безрезультатно. Поэтому с покупками кроме Step -а, я уже ничего не планирую, а вот здесь бесплатно хочу попробовать прокачать персонажа, забрать анафтишку и продать его на рынке. Сейчас перейдем на экран, я вам покажу, как это все сделать. Итак, ребят, Волкин, в отличие от Степана, где нам нужно там по определенной скорости бегать или ходить, здесь все намного проще. Здесь любые наши действия в виде ходьбы за день, которые отслеживаются через ваш смартфон, в здоровье, да, там или в приложении фитнес, в зависимости от какой у вас смартфон. И шаги передаются на приложение. И за счет приложения мы ходим и зарабатываем определенные гемы. называются называется их внутриигровой игровой токен, который продаваться не будем. Но за него мы можем там прокачивать NFT. -шку. Так вот, приложение можете скачать в Apple Store, Google Play без проблем. И при регистрации у вас появится вот такой экран. И вы можете нажать через Apple ID, зарегистрироваться через Google, через Facebook или через свою почту. Я уже зарегистрирован, но вам там дальше нужно будет создать свой кошелек. Если у вас уже есть, например, кошелек Phantom в сети Solana, потому что на блокчейне Solana эта игра построена, то вам нужно будет просто через фразу восстановить, и здесь появится кошелек. Либо Create Now, рекомендую все-таки новый создать кошелек. Создаете там, делаете скриншот и где-то... Прячете свою сид-фразу. Здесь сразу мы наблюдаем три вида кошелька. Вот этот синенький, как раз мы такие собираем вот эти гемы. Гемы это их игровой токен, который мы зарабатываем просто за шаги. Смотрите сразу. Здесь чем больше вы шагов делаете, тем больше гемов. За тысячу шагов вы получаете один гем. Видите, у меня уже 69 тысяч шагов. Я давно уже хотел записать про игру, но она постоянно... Ну, ложилась, то есть она вообще была то не в сети, то не работает, что-то они там ковыряют, допиливают и постоянно вот во время записи не было вариантов, поэтому вот сейчас пользуюсь моментом, записываю сам еще практически ничего не делал сейчас даже будем смотреть дальше как прокачивать можно прокачать свою нефтишку, то есть здесь собираем да, понятно и здесь есть статистика где внутри дня видите сколько там находили шагов Здесь тоже что-то у них глюкает, я сегодня ходил, бегал даже, у меня была статистика, сейчас я вышел, зашел приложение, уже оно что-то не, ображ... не отображается, но видите, дистанцию пишет 4.9 км, ну да ладно, хотя сейчас для прокачки нам шаги нужны будут, не знаю, учит... учитывает оно их или нет. Но пока не пиляет, видите, еще работает все не очень корректно. Потом будет токен Vulcan, да, Vulcan, аббревиатура, который как раз-таки будет нужен для прокачки персонажа, ну и для заработка. Чтобы отсюда его вывести, минимальный вывод будет 20 токенов. Токен скоро, как я уже сказал, будет листиться на бирже Bybit, потому что он, мы будем участвовать там тоже в лаунчпаде. Пока сейчас сильный хайп, кому повезет, информация вся в телеграм-канале, как принять участие, регистрируйтесь на Байбит, залетайте. Там, в принципе, просто нужно холдить 100 баксов, если вам повезет, я думаю, поймаете нормальный профит. И вот дальше кошелек Соланы, здесь пополнять Соланы, если вы захотите здесь покупать персонажей за свои деньги, либо же в marketplace прокачивать, прокачивать, здесь можно будет персонажа, и одевать, одевать ему какие-то кепки, шапки, очки, там любой атрибутик, который только его усиливает, то кошелечек Solana вы видите у себя на экране. Ну естественно, продавать его тоже будете за Solana, поэтому здесь появятся э, деньги. Вы берете там сюда принять, э, вот эту кнопочку отправить, да, когда будет работать. Вот как раз вот Store, да, вот здесь в Marketplace э, будут вот эти все NFT-шки, у них будет рарность, степень рарности тоже разный, там кому он команда. В общем, 5 или 6 видов, в зависимости, чем выше ранг, тем будет дороже стоит самая инфетишка. Но пока Marketplace, он работал, говорят, но сейчас его нет и цену мы не можем увидеть. Но ранее говорили, что цена уже 10-20 салан была на вот этого персонажа. Далее идем... Collectibles и мы видим вашего персонажа. Вот мне дали вот такого чувачка. У меня мы видим есть три э, уровня. Это сила верхняя, посрединке это здоровье мое, да, и последнее это скорость. И видим у меня нулевой уровень. Чтобы превратить вот этого персонажа в фишку, нам нужно прокачать его до шестого уровня. Нажимаем на мордочку. И мы видим, чтобы прокачать до следующего уровня, нам нужно будет нажать вот эту кнопочку. Но здесь большая незадача. Чтобы перейти на следующий уровень, ну, во-первых, нам нужно 7 гем. 7 гем дается 1 гем за 1000 шагов. То есть 7000 шагов вы можете перейти на, с нулевого на первый уровень, но нам еще нужно будет один токен, вот видите, Волкина. Мы его можем либо купить, но опять же таки я здесь вложений никаких делать не планирую, поэтому его можно заработать. Заработать его можно в соревнованиях. Сейчас далее покажу. Здесь ниже, если опуститесь, видите, можно купить там шапку, шорты, футболки, ну, в общем, цвета разные, украшать его, усиливать персонажа, и он будет становиться у вас мощнее, и побед вы будете достигать больше. И также очень важно, чтобы достигать каких-то побед, вам нужно тоже, чтобы лучше всего вот здесь прокачка у вас была в трех позициях, одна из лучших и плюс чтобы э, шагов вы сделали в день максимально тоже э, ну чем больше тем лучше чем больше ваш шагов тем больше шансов на победу вот например у меня самый сильный показатель это скорость поэтому нужно вам нажать вернее не здесь а вообще э, нужно э, когда будем соревноваться сейчас я вам покажу как то соревнуйтесь с самым максимально э, высоким показателем вот это у меня скорость видите 0.37 поэтому я буду ее выбирать у нас есть три энергии, видите, три из трех. Одно соревнование с друг с другом, да, которое мы будем сейчас проводить, оно забирает одну энергию. Каждая энергия восстанавливается в течение двух часов. То есть буквально вы три раза сейчас мы посоревнуемся и через шесть часов я зайду и еще раз посоревнуюсь. За соревнование нам дают вот этот 0-1 Волкин, а нам надо собрать как минимум один. То есть, чтобы перейти на уровень выше, на первый уровень, нам нужно победить в 10 соревнованиях. Сами соревнования находятся в разделе Competition. Нам нужно зайти сюда и, и опять 25. Блин, опять, видите, что-то они либо пилят, что-то у них не работает. Не дадут видео записать. Боже, 3 дня уже записываю. Короче, ребят, сейчас не знаю, сейчас или когда вся эта хрень заработает, и тогда я уже вам покажу, как соревноваться, да, зарабатывать вот эти Волкины бесплатно. И сразу включусь и допишу ролик. Итак, ребят, появилось вроде наконец-то э, раздел competition, да, сможем сейчас попробовать э, выиграть соревнования, чтобы получить токены Волкин. Э, смотрите, по статистике видите, как я говорил, я не знаю, чем мне списали шаги, хотя у меня 5 километров из-за того, что я вышел, зашел приложение. Ну, может сейчас э, его допиливает, постоянные глюки, в общем, с этим сейчас Реально все плохо, поэтому вряд ли у меня получится выиграть токены, но все же для ролика давайте попробуем. Нажимаем Competition, да, и видите Лига 1. Здесь куча лиг, они у вас будут повышаться, естественно, с переходом, когда вы будете повышать уровень своего персонажа, котлета, да, как он называется. И чем выше ваш будет уровень, тем больше токенов у Volken вы будете зарабатывать. Далее нажимаем «Комплект-лик». И здесь мы видим, помним, да, есть скорость, есть здоровье, есть выносливость. У меня скорость – это самый высший показатель, поэтому я выбираю э, соревноваться в скорости. В вы этом выбираете, какой у вас больше. Э, нажимаю «Скорость» и для этого нужно нажать еще раз на «Котлетика». И теперь нам подыскивает партнера. Видите, и начинаем соревноваться. А, все-таки у меня, видите, шагов 11 тысяч. Но у него больше, и он меня сейчас сделает. Видите, я проиграл, да? Первую. И у нас теперь энергия одна ушла. Видите, осталось 2 из 3. Вот, теперь я еще 2 раза смогу сыграть. И потом, через 2 часа у меня появляется энергия. Через 4 2 энергии. И через 3 у меня восстановится полностью энергия. Поэтому вот так мы можем играть. Давайте еще раз попробуем. И погнали. Нам же надо ну, выиграть хоть раз. Елки-палки. О, вот этого я сделал. Видите, у него шагов меньше, у меня больше. И скорость у меня побольше. Поэтому здесь я вин. Все, красавчик. 0,1 токен. Мы забираем. Нажимаем Climb Reward. Все есть. И давайте используем уже третью энергию. Скорость. Нажимаем. Соперник. О, блин. П -п Посмотрим. Но у него шагов чуть больше. Проиграл я этому. Короче, видите, как важно. Чем больше у вас шагов, тем выше вероятность того, что против вас попадется партнер, у кого меньше шагов. Поэтому здесь, конечно, очень большую роль играет, сколько вы ходите в день. Но я под вечер еще тут нагоняю, я думаю, и там уже попробую выиграть. В общем, чтобы прокачивать персонажа, до 6 уровня и продать его за nft в принципе, я думаю, понадобится 2 месяца даже, а может даже и больше. Но опять же таки, если вы просто ходите, если вы там, бегаете в степан, если вы вообще там, занимаетесь спортом, просто даже без вложений скачайте, и даже если за 2 месяца вы сделаете с nft и продадите его, например, там, за 5-10 за салан, Э, захолдите эти саланы и продадите при следующем бычьем забеге там по долларов 100 по 200 там может по 300 я не знаю все равно это хороший способ э, в будущем ну заработать а может и в настоящем посмотрим как игра это пойдет как она там вообще хайпанет и почему будут эти инфтишки в общем такая история я себе подцепил она у меня вообще времени не занимает Бегаю, там, занимаюсь, тыкаю, там, раз в 6 часов зашел, 3 энергии использовал. Ну, и вот так было перекидываться на следующий уровень. Ну а вы, друзья, напишите, как вам вот это приложение, как э, котлец этот будете ли использовать. Может, вы уже там бегаете, может, уже там прокачали какой-то уровень хороший. В общем, поделитесь впечатлениями, может, какие-то у вас есть стратегии, как быстрее это все сделать бесплатно.